Здравствуйте! Сегодня мы с вами приступаем к изучению самого важного текста не только Маркса, но и, в общем-то, всей марксистской традиции. Речь, конечно же, у нас пойдет о капитале Маркса, о котором будем говорить в следующий весь цикл роликов. Капитал Маркса в данный момент существует в трех томах. Первый том был издан в 1867 году, еще при жизни Маркса. Второй и третий были изданы Энгельсом на основании черновиков, оставшихся после смерти Маркса. Соответственно, в 1885 году вышел второй том и в 1894 третий том. Ну а потом, после уже смерти Энгельса, оставшиеся черновики были изданы уже в 20 веке как некоторый четвертый том капитала. Там содержатся, собственно, некие его исследования по истории экономических учений. И вот э, данный текст, э, собственно, капитал, э, конечно же, вызывает существенные трудности при изучении. И первой, конечно же, трудностью является его объем. Это, мягко говоря, очень немаленькие книжки. И для многих современных людей э, это сложно, потому что это просто ну, не те объемы, которые люди привыкли читать. В случае первого тома это несколько как-то уравновешивается тем фактом, что он прекрасно написан. Он написан замечательнейшим совершенно художественным языком, но в то же самое время там присутствует огромное количество искрометного юмора, очень злой иронии, когда Маркс, например, цитирует определенных деятелей тогдашней политики или теоретиков, и их слова направляет против них же. Там есть огромное количество разнообразных, художественных аллюзий, как на классическую литературу, там э, на авторов вроде Данте, Шекспира или Бальзака, так и на разнообразную готическую литературу с вампирами, оборотнями и всем таким. В общем, первый том читается замечательно. Вот про второй и третий, к сожалению, этого сказать нельзя, так как они изданы на основании довольно сырых черновых записей Маркса, они не прошли какую-то художественную обработку, и читаются они сухо, сложно и запутанно. Собственно, поэтому даже среди левых активистов количество тех, кто изучил первый том «Капитала», значительно больше, тех, чем тех, кто изучал остальные тома. Так зачем же это вообще делать? Зачем же себя так мучить? Зачем читать «Капитал»? И э, здесь э, надо э, повторить то, о чем мы не раз уже в наших предыдущих циклах роликов говорили. А именно то, что отличает, собственно, марксизм от утопического коммунизма. Утопический коммунизм исходит из неких мечтаний, из неких произвольных измышлений о том, хорошо бы его сделать вот так вот. Марксизм же не мечтает, марксизм не предлагает каких-то произвольных измышлений. Он основан на строгом, последовательном и объективном исследовании капитализма как экономической системы. То есть Маркс, исследуя капитализм, непредвзято, объективно показывает, что те силы экономические, которые действуют в этой системе, они в конечном итоге ведут к гибели этой системы и появлению нового общественного устройства. Таким образом, коммунизм это непроизвольная мечта какая-то, это то, куда ведет объективная последовательность и логика событий. В то же самое время, конечно, делалось возражение о том, что Маркс исследует капитализм конкретного времени, а именно капитализм 19 века, английский капитализм викторианской эпохи. Однако следует учесть, что Маркс работает не так. Маркс исследует не какую-то конкретную форму капитализма, он исследует общие законы движения самого капитала, иными словами, общие законы которым подчиняется любой капитализм, несмотря на его формы, до тех пор, пока он остается капитализмом. Таким образом, то, что говорит Маркс, применимо не только к английскому капитализму викторианской эпохи, но и к тому самому капитализму, в котором нам всем посчастливилось оказаться. Здесь, конечно, также важное отличие Маркса не только от утопистов, но и от разнообразных реформистов которые видят какие-то отдельные негативные стороны капитализма и пытаются нивелировать негативные стороны какими-то реформами. Иными словами, улучшить капитализм, не заменяя его, собственно, капиталистического ядра. А Маркс же в том-то и хитрость его подхода, что исследует капитализм в некой идеальной форме. То есть он исследует капитализм, отвлекаясь на самом деле от тех, Недостатка, который ему в реальности всегда присущи. Он предполагает, по сути, отсутствие коррупции, отсутствие какого-то обмана, отсутствие надувательства, о которых он, конечно, говорит, но не в рамках теоретического изложения материала. Иными словами, Маркс говорит о том, что даже идеально работающий капитализм, без всех вот этих общественных недостатков, идеально честный, идеально прекрасный, он приведет к тем же проблемам, которые мы сталкиваемся сегодня. Таким образом капитализм нельзя исправить, можно только поменять всю эту систему. И когда таким образом Маркс исследует капитализм, он исследует тем самым не нечто прошлое, да, это не некий музейный экспонат. Он говорит о том, что нас непосредственно окружает, о тех явлениях, с которыми мы и сегодня непосредственно сталкиваемся. Здесь можно, например, вспомнить сегодня вызывающие большие дискуссии, проблему, например, автоматизации, роботизации производства. Но именно Маркс, ведь первый, дает объяснение, научное объяснение тому, почему, собственно, приспособление, техника, которая должна была облегчить человеческий труд, да, освободить человеку как бы, от необходимости выполнять лишнее рабочее время, да, эта же, собственно, техника как раз закабаляет человека, рабочий, начинает работать не меньше, а больше, в результате того, что вводится техник, которая, по идее, должна была освободить его для каких-то других занятий. Тут же можно вспомнить, например, такое понятие, как глобализация, о которой сегодня очень много говорят, но именно Маркс, конечно, он не использует это слово, оно появится позже, но Маркс, по сути, исследует это же явление. Он показывает, каким образом... Сама внутренняя логика капитализма непосредственно толкает его к этому вот расширению и формированию ну, как раз того явления, которое сегодня обозначается глобализация, со всеми ее проблемами, противоречиями и тому подобное. Конечно, особое место здесь занимает проблема экономических кризисов. Дело в том, что современный как бы, экономический мейнстрим он отвергает Маркса, даже скорее не как бы отмахивается от него, говоря, что это нечто устаревшее. Но как только происходит каждый раз новый экономический кризис, эти самые современные экономисты просто разводят руками, не понимая, что это вообще было. Ну а в книжных магазинах внезапно по всему миру раскупают тиражи капитала. Дело в том, что именно в капитале Маркса дано научный анализ того, что такое эти кризисы, какова их природа и каковы их причины. Сюда же можно, здесь же можно заметить такой тоже довольно специфический момент, как то, что часто говорят о том, что Маркс устарел, потому что сегодняшний капитализм он другой, там большой роль играет кредит, гораздо большую роль, чем во времена Маркса, играет банковская сфера, там финансовые все эти дела и так далее. Но как раз-то ирония в том, что именно Маркс это и предсказывал, он прямо говорил о возрастании в будущем роли этой самой кредитной системы, о возрастании роли банковского капитала, гипертрофированного вот этого финансового сектора. Таким образом, Маркс говорит о вещах не прошлых, он говорит о вещах современных. В то же самое время, не стоит забывать, что Маркс, хотя и пишет научный, объективный, и, казалось бы непредвзятый труд, однозначно говорит о том, что он готовит оружие в руках пролетариата. Ведь понимание сути современной капиталистической эксплуатации является необходимым условием для выработки классового сознания и классовой борьбы. В то же самое время он указывает слабые места капитализма, ну хотя бы для того, чтобы рабочие знали куда бить. Также напоследок скажем несколько слов о методе капитала. Дело в том, что Маркс э, в своих письмах пишет о том, что когда он писал первые черновики, на которых основан был позже «Капитал», у него на столе всегда лежала наука логики Гегеля. И действительно, гегелевская диалектика является той внутренней пружиной, которая движет марксовский метод. В то же самое время, сам Маркс однозначно указывает на различие его метода и даже противоположность его метода в отношении метода Гегеля, так как Маркс говорит о том, что в то время как исходит, у Гегеля идея или мысль порождает действительность, у Маркса действитель, идея является лишь отражением действительности в человеческой голове. В то же самое время в рамках диалектики тот метод, которым пользуется Маркс, обозначается как? Собственно, переход, э, восхождение от абстрактного к конкретному. Иными словами, Маркс начинает с предельно абстрактных категорий, с понятий, которые отражают наиболее общие отношения в рамках капиталистического способа производства. И потом от этих предельно абстрактных категорий потихоньку наращивая содержание, обогащая их, движется к все более и более конкретному пониманию капиталистической системы. Да, этот путь непрост. Он требует усердия, дотошности, методичности и э, некой последовательности. И я надеюсь, что мы с вами этот путь пройдем. До новых встреч!